Вопрос по первой ступени. Как часто нужно запечатывать свое пространство? Ребята, сегодня хотел бы отдельно поговорить, где для девочек носить ваджу им для мальчиков. так. вопрос звучит так. Как часто можно запечатывать свое пространство? Сразу же отвечаю. Если у вас есть какие-то трудности, вы чувствуете панические атаки, общее состояние страхов, я советую запечатывание пространства делать часто, 10 раз в день, может быть больше. Здесь есть очень важный элемент, который вот для меня является ключевым. Вы очень часто начинаете заниматься эзотерическими практиками и начинаете ими заниматься в очень загрязненной территории или в очень загрязненном пространстве. Ребята мои, как вы не понимаете, что каждый раз, когда вы начинаете работать с элементами вдоха чакр, выдоха чакр, а также начинаете читать мантры, то вы не только себе не помогаете, вы делаете себе хуже. Вы просто начинаете работать как пылесос, который втягивает огромное количество негативного мусора, который вокруг вас находится. Начало нашей эзотерики начинается с того, что мы должны очищать пространство, в котором мы живем. Давайте еще раз вспомним, как это сделать. Нужно взять ароматическую палочку, стать на входе, мысленно провести красную линию вдоль э, средней части стены и так далее вот по курсу нашей первой ступени школы «Кайлас». Если вы не умудряетесь очищать пространство, или даже после очистки пространства не умудряетесь его запечатать, или даже после того, когда вы запечатали, у вас не происходит изменения состояния в вашем пространстве, то это говорит о том, что вам необходимо делать это еще раз, еще раз, еще раз. По себе знаю очень веселые соседи в том месте, где я живу. Снизу живут веселые соседи. И сверху живут веселые соседи. Вот до того момента, пока сам не взялся, не запечатал пространство, не почистил, у всех было настроение ужасное. Общий синдром усталости, состояние недоразумения, начали по утрам ругаться. Для меня это сразу же симптом. То есть я сразу же понимаю, что это у нас проблемы, связанные с энергопространством. Мгновенно нужно очищать пространство, запечатывать его со всех сторон, включая верх и низ, и после этого начитывать мантру, которая связана с мантрой освещения пространства. Очень быстро все изменяется. Если вы хотите, если вам это очень сильно нужно, то мы сегодня прямо здесь попробуем очистить ваше пространство в том месте, где вы находитесь. Только в случае, если у вас будет ароматическая палочка. Ладно, если не будет, то тоже почистить. Итак, позитив. Давайте теперь наконец-то сделаем очищение пространства. Дайте мне палочку. Спасибо. Ну что, друзья мои, сегодня я постараюсь всем вам почистить помещение. Что же с вами делать? Очень сильно хочется. Вика Давидюк пишет тебе привет. А, давайте напишем, меня видно, меня слышно или я все-таки уже не в эфире. Потому что как-то вы замолчали. Андрей, не код движения. Может, все выключилось снять? Тишина. Нет, ну, все хорошо. Эй, алло, вы где? Ну, пишите, Ребята, напишите хоть кто-нибудь что-нибудь, а то мы не знаем, мы в связи с вами или нет. А, все приготовились. Побежали за палочками. Палочка. А О, пошло, пошло, пошло, ура! Пишем, пишем. Ура, о, о, ой, молодцы! Итак, ничего не нужно делать, просто отодвиньтесь от экрана. Открой дверь. Постарайтесь открыть двери во всех комнатах, которые у вас есть. Давайте, открывайте двери. Не надо ничего зажигать. Сейчас ну, зажигайтесь там. Будем потом тужить. Просто сядьте, отодвиньтесь от монитора. Все чувствуют запах палочки? Давайте еще раз. Все чувствуют запах палочки? Давайте еще раз. Чем пахнет, напишите мне. О, мне бых не та тритах, плету, мне бых не та та тритах, плету.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 Ом супашу та саротарма тахан. Кам супашу та тахан. Ом супашу та тахан. Кам супашу та тахан. Кам супашу та тахан. Ом супашу тахан. тахан. Он соплаш, что-то сарутармас соплаш, что-то хан. Он О махун хахрием, махун хахрием, махун хахрием, махун хахрием, махун хри, о махун хахрием, махун хахрием, махун хахрием, махун хри, и делаем все вместе глубокий вдох и выдох. Ора, молодцы. Итак, поздравляю вас. На протяжении пару недель вы будете жить в энергетически очищенном пространстве. Причем я это сделал для вас, если вы хотите, если вы можете это заметить, совершенно бесплатно. И еще не все. Теперь берем и делаем так. Итак, вот так вот у меня здесь пальчик моей руки. И берем вот так вот пальчиком моей руки мысленно. Считаем, что я дотрагиваюсь своим пальчиком к вашей голове. И делаем вот так. Делаем вот так. Берем себе пальчиком и вот так вот мажем своим только. И думаем, что это я мажу вам своим пальчиком. Потерли, потерли, потерли. Вот так возле височка, потерли вот так возле лобика, потерли везде. Потерли, потерли, потерли. Потерли, потерли, потерли, потерли, потерли, потерли пальчиком, потерли, потерли, потерли. Височки потерли. Убираем пальчики, а теперь я дую. У всех людей, у которых сейчас болела голова, на протяжении двух-трех минут она перестанет болеть. Ура! Сейчас две три минуты, и ваша голова будет вновь свежая. Делаем глубокий вдох. Делаем выдох. Ну что ж, зайчики мои, я надеюсь, вам понравилось то, что я с вами сегодня делал. Мне безумно приятно, что все-таки в такой сложный час вы умудряетесь находить время для того, чтобы заниматься эзотерикой. Хотя вы делаете очень правильно, вероятно, это единственное, что вы можете сделать для своей жизни и сделать по-настоящему правильно, понимаете. Та эзотерика, которой вы занимались, она не соответствует эзотерике, потому что, настоящий гимн эзотерики, это абсолютное человеческое счастье. Эзотерик, это тот человек, кто молод, это тот человек, кто богат, это тот человек, кто решителен, это тот человек, кто реализуется, это тот человек, у кого дома все хорошо и на работе хорошо. Если у вас что-то не так и вы занимаетесь эзотерикой, то не порочьте такое имя, великое имя, эзотерики, Потому что эзотерик – это тот, кто, я сказал, богатый, здоровый, умный, счастливый, молодой, здоровый. Если у вас этого нет и вы занимаетесь эзотерикой, значит, вы занимаетесь совершенно не той эзотерикой, поняли? Поэтому проходите лучше правильную эзотерику и начнем.